товарищи, здесь хоть у нас и тема по плану обозначена уже Плеханов, но я позволю себе все-таки начать работу. И напомню, что мы остановились на том, что я не осветил до конца последнюю часть первой темы, а именно сам российский пролетариат, его становление. Вот. И мы договорились, что сегодня это все сделаем. А вот уже через неделю перейдем, собственно, к марксистскому движению в роли Георгия Плеханова здесь в этом вопросе. Ну и все остальные течения. <связывая> <Вот>. <связывая> Дело в том, что развитие пролетариата, как вы прекрасно понимаете, связано с развитием промышленности в стране. Поэтому мне еще раз придется, здесь я чуть-чуть подготовил цифр, совсем небольшое количество, чтобы не утверждать аудиторию. Вот, и сделаем основные выводы вообще по всей первой теме. Потому что в прошлый раз я эти выводы, так сказать, не сделал на оптике, но и тема не была закончена, позволю оправдаться этим. Вот. Значит, ну, с чего мы продолжим, точнее начнем. Мы с вами говорили в принципе о формировании и развитии экономики России в дореформенное время, о промышленном перевороте, его значении в нашей стране. И сейчас мы перейдем, собственно, к конкретике. Вот. Опять же, я буду постоянно возвращаться к признакам промышленного переворота, чтобы уважаемая аудитория понимала, о чем, собственно, я говорю. Я имею в виду, что все понимали. Те, кто в этом вопросе чуть больше разбирается, прошу набраться терпения, а потом дополнить меня в комментариях по возможности. Может быть, в вопросах, дополнениях. Как я уже говорил, это только приветствуется. Итак, начну с цифр. Значит, хотелось бы напомнить, что по переписи населения в конце 19 века население России к началу 20 века составляло в общей сложности 126 миллионов. Там плюс-минус погрешность. Вот. И, соответственно, это очень большая такая в общем-то население, которое распределялось неравномерно по территории нашей страны. А пролетариат у нас развиваться, конечно же, активно начал все-таки в реформенное время в его более-менее классическом виде. Но даже к началу 90-х годов 19 -го века, то есть перед тем самым знаменитым бумом промышленным, его находилось, его всего было меньше полутора миллионов, то есть тысяч, 1 миллион четыреста тысяч человек из 126 миллионов. После десятилетия этого бума его насчитывается уже 2 миллиона и 200 тысяч. Но в любом случае, я обращу ваше внимание на общее количество населения, вот, рост пролетариата был, конечно же, незначительным. Вот, поэтому и социальная составляющая, социальная картина Российской империи была, ну, скажем так, не в пользу капитализма. Вот. какие цифры об этом еще говорят? По той же последней переписи XIX века в сельском хозяйстве было занято 110 миллионов человек. Это почти 90%, 87% населения. В городах всего проживало 16 миллионов, то есть 13% человек. Но хочу вам сказать, что городское население, это не значит, что это равно рабочее население. Вообще в российской статистике была интересная социальная градация. Значит, Там было понятие крестьянин, это понятно, да, мещанин, народец, казак, дворянин, духовенство, почетные граждане и понятие прочие категории. Вот, то есть под записывались все, и владельцы небольшой недвижимости, и рабочие, и ремесники то есть все, кто проживал в городе. Соответственно, даже если мы берем категорию, которую я цифрами обозначил, 87% и 13%, мы с вами снова упираемся в один из факторов промышленного переворота, а это именно, я бы не назвал его урбанизацией, я бы назвал его именно перед миграцией населения из деревни в город. То есть урбанизация это рост городов, она сопровождает классический капитализм. И если мы рассмотрим Европу, там урбанизация совпадала с процессом как раз вот миграции сельского населения в города. В России же города достаточно хорошо развивались в силу своей специфики, вот, особенностей именно территории. Города были в свое время и крепостями, и городское население их строили, ну точнее как, появлялось из-за чего? То есть из-за необходимости обороны определенных территорий. Это еще с 16-17 века идет. А мы говорим с вами именно о промышленном понимание города, то есть о городе, как и единицы, развивающие эту самую промышленность. Вот. Но э, это вот краткая иллюстрация двух таких признаков да, промышленного переворота. Мы с вами на прошлой лекции говорили еще об одном признаке промышленного переворота, а это начало специализации районов. И вот здесь я бы сказал, что э, вот в этом моменте Россия преуспела. В каком плане? И в сельском хозяйстве. Ну, например, если раньше фактически везде старались сеять пшеницу, потому что на нее был как бы спрос, Россия считалась главным поставщиком зерна в Европу, то есть как житница, кормилица Европы. Но что... Я не буду останавливаться здесь на цифрах, не нашел точные цифры. Простите, не успел, сколько мы поставляли по сравнению с той же Германией на рынке, Европы и зерна. Напомню, что одно, что такими же крупными игроками были, кроме России и Германии, это еще Соединенные Штаты и та же Аргентина, например, на начало двадцатого ну, века. Именно. Вот здесь еще раз попрошу меня извинить, что не нашел, не успел найти эти цифры. Просто на сам интернет не всегда полагаться приходится. Вот. Какие же специализации в сельском хозяйстве происходило в России? Ну, вот, например, Польша, Прибалтика и северо-западные наши губернии, ну, такие как Новгородская, Псковская и подобные, которые в принципе не славились климатом, который способствовал бы развитию именно земледелия, они перешли на более устойчивые культуры, такие как технические, а также больше на молочное производство, соответственно, которое потянуло за собой сырную промышленность и все остальное, что связано с молоком. Значит, и с, в чем это вырвалось? В резком сокращении посевов зерновых культур и переходом вот на кормовые технические культуры. А вот где же развивалось зерновое производство? А это Украина, среднечерноземная полоса России, Юго-Восток и по Волжи. Вот эти, наоборот, уси увеличивали количество запашек и высадки пшеницы и других сортов хлеба. Вот. К началу 20 века надо отметить и значительный рост механизации сельского хозяйства. Но этот рост достигал вот по некоторым подсчетам аж 320%. Но, как известно, процент никогда не отражает реальную, он отражает некое соотношение объема да, к тому, что было и к тому, что есть. Опять же, возьмем, не знаю, там было закуплено там, 10 сейлок в губернии, умножаем на количество вот этих процентов, получаем, там, что, не знаю, там, сколько, 300, да, 30 или сколько этих сейлок. Но в реальном выражении мы видим, что этот объем значительно мал. Соответственно, кто мог покупать эти сельхозорудия? Я уж не говорю о механизмах на паровой тяге. Это только передовые помещи хозяйства, то есть те помещики, которые грамотно использовали полученные от крестьян деньги по выкупным платежам, и тут же их инвестировали в свое хозяйство. Вот. Как раз закупая технику и проводя различные эксперименты. Забегая вперед, напомним, что когда будет 17 год случиться у нас, и будет активно в течение всего 17 -го года обсуждаться земельный вопрос. И те крестьянские наказы, которые будут обработаны ССР, и потом Владимиром Ленином переработаны и воспроизведены в декрете о земле, значит, а там будут пожелания крестьян не разрушать. Вот как раз передовые помещичьи хозяйства, которые занимались исследовательской деятельностью, в различных областях сельского хозяйства. Вот я о них сейчас говорю, тех хозяйств, которые приобретали технику. Ну и, конечно, не надо забывать о кулацких хозяйствах, то есть о зажиточных крестьянах, которые в силу различных обстоятельств сумели накопить значительный капитал и вырваться вперед в этом развитии. Значит, ну вот сельским хозяйством я позволю себе на... закончить на этом. Перейдем, собственно, к промышленному пролетариату. А, да, нет, закончить не могу, простите. Самое главное, не сказал, как развивался крестьянский пролетариат Сирич Батараки. Ну, во-первых, надо помнить о том, что, скажем так, крестьяне, мы с вами говорили о понятии отходничества, которое активно развивалось. И в конце концов, те бывшие крестьяне, которые уходили на заработки, они порой даже иногда бросали свои семьи, или по возможности их перевозили, или действительно бросали, оставаясь на заработках, потому что уезжали порой на Кавказ, и в Среднюю Азию. Вот. Мы об этом еще будем говорить, когда сейчас будем говорить о промышленности, ее специализации в России. Вот. Очень часто отрывались от своих деревенских корней, и в силу жизненных обстоятельств оставались при предприятиях, становясь потомственными пролетариями. Вот первый пролетариат это 60-70-е годы XIX века, ну и 80-е и 90-е тоже несколько отдельная страница в этом развитии. Вот. Дальше Значит, ну, мы, конечно, рассмотрим на развитие нашей промышленности не только и пролетариата, я чуть шире, как всегда, постараюсь взять, чтобы была общая картина, насколько это возможно. Ну, Например, мы сравним сегодня развитие нашей промышленности и в 80-е и 90-е годы, и выделим ее специфику. Это тоже нам поможет понять общую картину, и это очень важно, потому что мы с вами знаем, что если кто-то, большинство аудитории так или иначе, просматривал литературу о революционных движениях, Понятие передовые рабочие, там, основная масса рабочих, да, которая, скажем так, вновь пришедшая, условно, молодые рабочие, не смысле возраста, а те, кто недавно вступил на пролетарскую стезю в те годы. Нам надо это очень хорошо понимать, общую картину, потому что вырвать что-то из контекста, это значит испортить картину. Значит, заведомо обратить себя в ошибку. Вот. И, может быть, в течение лекции я там что-то забуду, поправляйте, пожалуйста, задавайте вопросы, и будем уточнять уже по ходу. Соответственно, какие-то недоработки свои я буду устранять. Вот, к сожалению, я прошу меня еще раз извинить, я не успел подготовить список литературы, потому что я обратил внимание, что после каждой лекции другие авторы публикуют список, но тут... В силу разных обстоятельств, ну, в том числе и технических, я вот научусь здесь работать и обязательно список литературы постараюсь вам крайне то, что самое, самое, общее, откуда можно брать информацию. Вот, часть из этой литературы она в других лекциях уже присутствует, ну часть я буду рекомендовать из того, что сам рассматриваю и просматриваю. Значит, соответственно, как развивалось... То есть мы видим, что часть крестьян уходила, как я уже сказал, на заработки, становилась пролетариатом. А что было с другим крестьянством? Мы об этом частично затрагивали в вот неделю назад, но сегодня я акцентирую немножко на этом внимание. Крестьяне развивались, конечно, неоднородно. Мы с вами уже выделили категорию зажиточных крестьян, которые потом получат народное название «Кулак» вот, со временем. Это одна категория. Это фактически сельская буржуазия, это фермеры, называя их на американский манер. Вот. Люди, которые, как я уже говорил, держали мельницы, потом открывали там, кабаки в деревне, там магазинчики, лавочки, вот. и их специализация шла. То есть они инвестировали в разные отры, области, да? то есть не ограничивались сельскохозяйственным производством. Но основа их была, конечно, работа на земле. Вот. Беднейшие крестьяне, которые в силу, скажем так, финансовой скудости не могли себе позволить приобрести даже порой элементарный сельхозинвентарь. Многие из них были безлошадными. Около 40% общесельского населения России всех категорий было безлошадным. И эта ситуация будет усугубляться, особенно в годы Первой мировой войны. Вот. А лошадь – главный двигатель. И хотя во многих советских исследованиях, современных исследованиях пишут о том, что вот как я уже упоминал, механизация набирала обороты. Но понимаете, набирать обороты, темпы, скорость это крайне недостаточно для того, чтобы обеспечить все сельскохозяйственное население. Чем мы можем это доказать? Пожалуйста, во-первых, есть статистика. Прошу прощения, не нашел ее к данной лекции, хотя даже в библиотеке посидел. Но не успел найти нужные книги, вот, где бы была бы эта статистика. По сдаче земель в аренду. Общие цифры присутствуют, в, в, могут, вы можете найти в ряде работы, Уже вот, например, в других лекциях упоминалось «Шеститомная история КПСС». Там на самом деле присутствуют эти цифры в первом томе, очень неплохо расписаны, я имею в виду общие цифры по сельскому хозяйству. Есть еще ряд экономических книг на эту тему. Вот, где ну, Я же, ну, тоже Лишенко упоминавшийся, но вот есть ряд авторов современных, которые ряд цифр Лишенко они оспаривают в связи с вновь открытыми документами. Вот. Так вот, о сдаче земель. Большое количество крестьян, которые не бросали свое имущество в деревню, не уходили в город на заработки, соответственно, полностью разочаровавшиеся в свои способности за счет труда как-то поправить свои дела и вообще просто все выплатить, что причиталось, они чаще всего, ну, будучи отходниками, они же не могли формально выйти из общины. Они отдавали свои земли в аренду и покидали, то есть получая там мизер какой-то, гроши, они уходили на заработки в город. И эта ситуация сохранится до столыпинских реформ, когда большинство рабочих после этих столыпинских реформ ну, будут возвращаться на время в деревню, в свою общину, за копейки продавать эту землю и окончательно разрывать с деревни. То есть вот почему я это сейчас говорю? Ну, чтобы вы понимали, насколько затянут был процесс по реформенные годы расставания с землей и пролетаризации вообще нашего населения. Значит, те, кто остался в деревне, понимая, что те кулачки земли, которые они а, получили, они не способны покормить ни их, ни семью, не способны были даже порой семенной фонд собственно иметь. Они э, брали в аренду, ну вот если кулаки у нас брали в длительную аренду, соответственно, оптом земли, и очень низкую цену платили. Но дело в том, что кулаки брали землю в аренду в двух категориях селян давайте так как назовем это помещики которые сдавали и получали ренту за это и свои односельчане вот у односельчан фактически за копейки бралась земля в аренду более того эти же односельчане на собственных и кулацких землях работали и если крестьяне и могли вот малые, вот эти вот бедные слои крестьянства арендовать землю, то это были малые клочки земли и с высокой арендной платой. То есть не то, что даже сам размер был мал, а и временной промежуток аренды был короток. Обычно на сезон. То есть весна или осень. Значит, они там поработают, соберут урожай, и все, аренда заканчивается. Что это значит? Если кулаки могли позволить себе ну, скажем так, арендовать на несколько лет и заплатить сразу вперед, ну, или сделать серьезную предоплату, чтобы снизить цену, то, соответственно, они могли вести расчет на годы, планировать свою работу на несколько лет вперед. То, соответственно, гарантированный вот этой арендной платой хозяин земли но вынужден был идти на скидку, потому что он сразу получал достаточно крупную сумму. А крестьяне, бедные, которые сдавали, арендовали колочки земли, потому что ну, это один из путей, я описываю, извините, если где-то я не акцентировал на этом внимание, один из путей, как выживать к бедному крестьянину в деревне, если он не уходил на отработки, на заработки в город. Вот. То он, соответственно, брал на короткий промежуток. У него была максимальная цена эти цены чаще всего не брались в деньгах, устанавливались, а устанавливались в урожае. Аренда доходила до половины урожая. То есть человек к мало ну, к своему небольшому клочку земли, там, в 10, допустим, десятин. Брал еще, допустим, 10 десятин в аренду на короткий промежуток времени. И вот тот урожай, который он собирал с этих вторых 10-10, десятин, 10, 10, он половину их его отдавал владельцу земли. То есть фактически он 50% своего труда, своего дохода потенциального отдавал уже хозяину земли. Я думаю, вы догадались, что на оставшиеся средства он никаких инвестициях и речи не могло быть. Это были средства просто выжить и в лучшем случае, как я уже говорил, сделать посевной фонд определенный на будущий год, засеять то есть прийти со своим семенным фондом даже если еще раз арендовать землю придется чаще всего так и приходилось сделать вот. и э, соответственно никакой покупки техники и составления э, понятия спрос на сельхоз речи даже не могло быть на деревне вот. ну плюс еще община которая раз в несколько лет делила землю и не всегда было так что у тебя будет например в этот раз тебе дали хорошую землю а потом тебе Могут сказать, ну, ты, до этого у тебя была хорошая земля, а теперь вот нужно другому человеку хорошая земля, она у тебя побыла, ты имел свой шанс на хороший урожай, а теперь иди вон там, на экране у леса землю, вот, скажем так, получи. Вот это тоже была одна из причин аренды земли, потому что, ну, не будем говорить об особенностях, как растет ортия, в природе произрастает значение солнца, значение влаги и всего прочего. Про удобрения Я вообще молчу. В России химических удобрений фактически не было. Все, что было, это было привозное, импортное. Значит, ну и второй путь, если ты не арендуешь землю, это батрачество. Такие люди чаще всего даже свои скудные кулачки сдавали в аренду. И плюсом еще работали на кулака. Чаще всего на кулака. Ну, если 60 70 год, это больше помещик. То 80-й и особо 90-й и 20-й век... До 1917 года, да и годы НЭПа. Это потрачит на кулака. Вот. При этом свой кулачок... Понимаете, какая парадоксальная ситуация складывалась? Он свой кулачок сдавал этому же кулаку очень часто. Сам на нем работал. Обрабатывал землю кулака. Еще платил за это... Как бы получал ну, копейки. Ну, чтобы вы понимали, вот по некоторым данным, женщины... Я сейчас не скажу вам мужчину, просто помню, очень хорошо запомнил статистику женского труда. Она получала мешок муки и ситцевый платочек. Вот за работу за целый сезон. Объем мешка тоже обсуждался, то есть он не был, допустим, 50 килограммовым мешком сразу. Это мог быть и 25 килограммовый килограммовым мешок. То есть все, вот, вот, ты за сезон заработал, ну, возьми платочек и мешочек и иди. Сами понимаете, что это копеечная оплата, тем более для кулаков, которые можно сказать, тоннами получали натуральный доход от урожайности. А уж где они, за какую сумму монетизировали этот урожай, здесь уже это отдельная стоимость, это по каждому региону надо смотреть. Вот. Поэтому, ну, сами представляете, я думаю, что вот то, что я озвучил, средства, когда вот, ну, информацию точнее о специализации районов в сельском хозяйстве, то мы с вами видим, что те же прибалтийские районы Новгородской, Псковской губернии и так далее, и подобные им, они быстрее капитализировались, потому что там ну, кому-то землю сдать в аренду, ну, кому она нужна. Вот. Под пастбище, ну, там люди быстрее расставались с землей, она вообще была для них неэффективной, превращались в чистых пролетариев. Вот. При Балтике это вообще было распространенно потрачество, это была одна из основных форм дохода. И, кстати, в Польше, вот поэтому, например, пролетаризация этих территорий всегда была более активно, скажем так, шла. Значит, ну, вроде бы все про сельское хозяйство в основные моменты сказал. Единственное, что хочу еще раз обратить внимание, обратиться к цифрам, которые говорят нам с вами, что количество пролетариата, хоть оно и росло значительными темпами, но так как русский капитализм вынужден был развиваться в определенных условиях специфических, где царское правительство способствовало сохранению таких полуфеодальных отношений. Для этого принимались все меры, в том числе и на законодательном уровне. Это тоже тормозило развитие капитализма в стране. Но и отсутствие денег, о которых мы говорили на прошлой лекции, у наших потенциальных капиталистов. А самое главное, нежелание помещиков и вот ввести капиталистические формы хозяйствования у себя в поместьях и максимальное затягивание вот этих всех выкупных платежей и так далее, и так далее, ну все приводило к тому, что это все максимально тормозило развитие капитализма в стране. Вот. И хоть вложения и были, и вот сейчас мы перейдем с вами к промышленному пролетариату и, соответственно, развитию промышленности. Вот опять же, Внедрение паровых двигателей по сравнению с предыдущими десятилетиями набирало обороты. Значит, пошла специализация. Ну, например, берем легкую промышленность. Где она развивалась? Это Москва, Владимирская, Костромская губернии, в Петербурге, опять же Прибалтика, Польша. Вот. Но, как мы опять же говорили неделю назад, центральные наши города, Москва и Петербург, стали также центрами ну, скажем так, условно, назовем машиностроение. Машиностроение достаточно серьезное, широкое понятие. Сюда входят и паровозостроение, и вагоностроение. Но основным является все-таки это строительство самих двигателей. Да, вот они-то в основном у нас закупались или собирались по известной схеме. Вот как, например, автомобиль «Москвич» у нас на этой неделе было объявлено что у нас будет с москвичному я думаю все мы знаем какой это москвич так вот машиностроение это паровоза вагона строительные заводы и другие это петербург центральный промышленный район то есть это вот в ближайшие города к москве Петербургу петербургу прибалтика украина польша Угольная промышленность, именно добывающая на 70-е годы, 60-е, это Донецкая, Донецкий бассейн и Домбровский бассейн. Нефть, это Баку и Грозный. Ну, активно начинается она, вот, нефтяная промышленность развиваться в Баку. В основном поставки этой нефти шли в Европу и в, и в другие страны. Внутри страны не находился фактически спрос. Ну, керосиновые лампы, вот все, ну какой там будет большой спрос по большому счету вот, на эту самую нефть. А, вот именно в эти регионы, мной названы, и перетекала э, основная рабочая масса, основные руки. Вы, наверное, обратили внимание, что мной абсолютно был не упомянут Урал. Как я говорил неделю назад, я думаю, что многие здесь присутствующих знают, что Урал это на тот момент очень специфический край. Пролетариат там имел определенную свою специфику, был привязан к земле. И именно на этой территории максимально правительство сохраняло вот крепостнические перерывки в промышленности. Вот. Что отразилось и на менталитете буржуазии, конечно же. Как уже упоминалось опять же неделю назад, Донецкий регион, южнорусская промышленность стала активно развиваться. В 70-е годы 19 века там прошли первые съезды. Это вот такое монополистическое объединение горно-промышленников юга России. И почти, Их съезды проходили почти каждый год. Это редко был перерыв в два года особо. То есть, допустим, ну, условно, там, в 71 а следующие в 73 году. Эта литература присутствует, опять же, вот, кто в Москве проживает. Или, может быть, кто-то бывает в Москве, можно записаться в РГБ. Вот, и там удаленный работать с этой библиотекой, вот, получив читательский билет, вы авторизируетесь на сайте и можете читать книгу в электронном, если она цифрована в виде, то есть находясь в любой точке мира. Вот. Ну, вот, кто проживает в Москве, тому можно добраться, поискать литературу в каталогах и найти вот, развитие южно русской промышленности, там, уральской промышленности, сравнить цифры. Вот. Но у нас просто все-таки тема лекции больше должна подвести нас к политической составляющей, поэтому я углубляться в эту экономику не могу. Но картину нарисовать надо. Еще раз повторю, чтобы вы понимали, а с чем работали все политические организации России и почему именно большевики в конце концов держали политический верх в этой борьбе и почему их, казалось бы, ну, Кому-то может показаться монотонные, постоянно повторяемые аксиомы определенные. Потом сыграли в политическом смысле, положили на чашу весов, и сделали их преимущество. Ну, потому что законы развития общества, они все-таки стабильны. Вот. Детали различаются, но основная канва она сохраняется. Вот, поэтому мы с вами, вот посмотрев на то, что, то, что я вам объяснил, вот, сейчас вот по специализации, мы с вами видим, что эта самая специализация имела, как неделю назад уже говорилось, локальный характер, очаговый характер, отсюда и развитие в том числе транспортной сети, отсюда развитие и специализации металлургической нашей промышленности. Вот. Ну и опять же. Я уже упоминал сегодня, что первый пролетариат наш потомственный появился в конце 60-х, 70-е годы, а вот 80-е 90-е эти первые рабочие, уже чистый пролетариат, так называемый, ну, слово «чистый» мы берем в кавычки, понятное дело, потому что здесь речь не о гигиене. Извините за мои оговорки, но просто это уже привычка такая профессиональная, работать с определенной территорией, аудиторией, которой иногда надо простые вещи объяснить. Вот. Так вот, именно эти люди из центральных районов э, переезжают в такие территории, я имею в виду, прежде всего, из Москвы, Петербурга, э, даже некоторые с Урала уезжают, э, зная о, о более высоких заработках. Это, куда же они мигрируют? На Украину, в Закавказье, в Прибалтику, Казахстан и Среднюю Азию. А вот, туда, где начинают постепенно инвестиции и развиваться промышленность. Значит, э, под словом «Казахстан» мы не можем Казахстан понимать современных его границ. Дело в том, что даже в работах Владимира Ильича Ленина в первые годы после революции вы столкнетесь с таким понятием «киргизы». Дело в том, что казахов как национальность в Российской империи не признавали. Все они, еще ряд народов, назывались «киргизами». Вот «киргизы» и все. Вот, любые кочевники Средней Азии – это «киргизы». Я могу ошибаться. Но, насколько я помню, вот сколько сталкивался в литературе, что для меня было удивительно. Географически называется точка из Казахстана, а население в отчетах царских чиновников пишутся как киргизское население. Вот. Мне вначале было удивительно, но потом я столкнулся и понял, что понятие Казахстана до советской власти не существовало. Вы знаете, такой канал, как Красная Юрта, там его ведущий, это, кстати, тоже в нескольких своих видеозарисовках, извините, от блогах, которые он там опубликовал. Он тоже об этом упоминает. Но В основном его аудитория рассчитана на казахстанцев, но он, как раз говоря об истории Казахстана, это упоминает. Значит, соответственно, раз происходила иммиграция, почему? Ну, потому что профессиональные рабочие уже с навыками, чаще всего они могли там вырасти профессионально, ну не столько и, и, и, в кадровом смысле вырасти, если здесь они были рабочими, там могли становиться мастерами, э, если выражаться современным зам, начальниками цехов, а. вот. Поэтому, ну, не говоря о более высоких заработках, потому что э, здесь э, этот вопрос, э, скажем так, уже втекал в русло не только заинтересованных русских капиталистов. Вот. В 70-е годы активно начинает проникать иностранный капитал. И вот если в сельском хозяйстве его на тот момент мало интересовала земля, я могу ошибаться, конечно, но, чтобы вы тоже понимали, одна из причин слабой пролетаризации нашего общества – имеет в виду городского пролетариата складывание Было заключалось в том, что э, вот по количеству десятин земли у нас государству и церкви принадлежало 155 миллионов десятин, а в руках помещиков было около 70-80 миллионов десятин, а крестьянским общинам 160 миллионов десятин. То есть больше половины земель находилось в руках царской семьи, государства. И церкви, и помещиков, которые, собственно, и плюс еще вот эта специфика выкупных платежей, даже крестьянство не могло быстро избавиться даже от своей, даже не половины земель, да, вот которые находились в экономическом обороте. Поэтому, собственно, и пролетаризация происходила достаточно медленно, вот иностранный капитал. Перейдем к нему. Здесь очень интересный вопрос. Было написано много научных работ на эту тему. Значит, иностранный капитал тоже имел свою специфику. Вот. Дело в том, что в 80-е годы объем этих инвестиций составлял менее 100 миллионов рублей. А в 90-е годы дошел, он превысил 200 миллионов составлял около 214 миллионов рублей в акционерном капитале русских обществ. Значит, здесь процент был таков, что рост был изначально, там, если мне память не изменяет, в районе там 20% от общего капитала инвестиций. То к началу 20 века он приблизился к 40 и в некоторых отраслях даже перевалил за 50%. Кризис с 1903 года значительно поможет иностранному капиталу проникнуть в русский капитал, но об этом мы можем поговорить несколько позже, когда уже будем говорить о развитии партии в те годы. Значит, теперь давайте чуть-чуть я остановлюсь и пробегусь по цифрам и политике самого государства, чтобы тоже было определенное понимание. да? Вот Как я уже упоминал неделю назад, известный наш историк, который относительно недавно умер, московский, вот, он Вит сказал, что он там был не самостоятелен, и так далее, и так далее. Но здесь позорю себе не согласиться. Дело в том, что Вит это всего лишь человек, встроенный в систему отношений. Да, хорошо себя проявивший вначале на непосредственно своем профессиональном поприще железнодорожном, а потом возглавившим, ставшим министром финансов, а потом и председателем Совета министров, И кабинета министров, а потом Совета министров. Значит, он был. Я бы сказал так, третьим министром финансов, который проводил определенную политику. Значит, первым был Николай Христофорович Бунги, который занимал должность министра финансов с 1881 года, а позже стал председателем кабинета министров. И Вышнеградский Иван Алексеевич, который был министром финансов до 1892 года, то есть года, когда его место занял Сергей Юрьевич Витте, стал председателем, министром финансов, точнее. Значит, какую политику проводило само государство? Почему нам с вами это важно, крайне важно? Потому что, рассмотрев внутреннее состояние, мы же прекрасно понимаем, что Россия не живет сама по себе вот, в вакууме. Она контактирует с внешним миром. Она должна как-то встраиваться в систему международных отношений. Это любое государство это делает. Значит, и если Бунги активно продвигает политику протекционизма, каким образом? Повышение таможенных пошлин. Именно в его период активно идет поддержка частных акционерных банков. Заметьте, именно банков. Их идет бурный рост в 80-е годы, потому что нужно финансировать систему экономики, да? Но мы уже с вами неделю назад говорили, что все равно, как бы ни старалось, правительство основным инвестором стало государство в 90-е годы. Как только у него деньги кончились, все, собственно, и закончилось. Вот. Дальше, в крестьянском вопросе. В том же 81-м году вынужден был ликвидировать временно обязанное состояние. То есть крестьяне к 81 году дошли до такого положения, что просто физически львиная масса, Крестьянство не могла выплачивать и отрабатывать одновременно на барских землях. И понизить выкупные платежи. То есть об... вот эти самые объемы. Дальше, в 1982 году он создаст Крестьянский поземельный банк для льготного кредитования крестьян. Этот банк, по некоторым, ну, некоторые историки считают, и я вот цифры видел в свое время, что к 2016 году он стал самым богатым банком России. Потому что он скупил в каком смысле богатым? Не в смысле самого капитала денежного, а прежде всего в потенциале. У него было заложено огромное количество земель, как кулаков, помещиков, просто крестьян для кредитования. И у потенциале он обладал огромным, если он, условно говоря, продал бы все эти земли, то он бы стал самым богатым даже финансовым банком на тот момент. Но в 1882 году он создается до так называемого льготного кредитования крестьян. Но опять же, банк же требует залог. Кто может предоставить этот залог? Кто может гарантировать банку возврат его денег? Конечно, только кулаки. Собственно, именно для них этот банк активно работал. Дальше, в 1885 году проводится отмена подушной подати и под давлением уже рабочего движения начинает сформироваться рабочее законодательство уже второй половины 19 века и в 1882 году издается закон об ограничении детского труда. Вот. Следующий на его посту вот, это был Вышнеградский. Если мы здесь видим, что у Бунги была главная тенденция, это таможенной пошлины, а вот в ну, проще говоря, их увеличивали на ту продукцию, которая производилась внутри России. Ну, например, вначале это был просто металл, чугун, сталь и так далее. А потом, когда стали производить вагоны и паровозы, а ввоз этой продукции из-за рубежа нужно было ограничить, на них повышали пошины и так далее, и так далее. То есть здесь уже категорийность товаров в прогрессе то есть от начала от сырья начали с сырья закончили уже в более высокотехнологичным технологичной продукции значит на долю Ивана алексеевича вышнеградского выпало принятие нового повышенного таможенного тарифа это уже таможенная война россии и германии вот. и значительное увеличение косвенных налогов в ущерб прямым налогом то есть, косвенные налоги, напомню, это налоги, включенные в товар. Вот то, что мы с вами каждый раз, покупая в магазине, видим чеки. И в том в числе НДС. Вот НДС является косвенным налогом. Я прошу прощения у тех, кто это прекрасно знает. Ну, выполняю такую чистую формальность, просто напоминая об этом. Прямые налоги сегодня мы с вами платим. Там, автоналог, налог на имущество, там, подоходный налог с нашей зарплаты берутся. Фирмы платят налог на прибыль, вот то, что платится непосредственно в бюджет деньгами, есть прямые налоги. Все, что включено в товар, это косвенные. Вот на косвенные идет на упор. Значит, также расширяется налогообложение торговых и промышленных предприятий, то есть количество налогов на них тоже увеличивается. Ну и именно при Вышнеградском государство включается в активную свою инвестиционную функцию, становится главным инвестором. И одновременно регулятором частной деятельности, а именно в его период происходит выкуп частных железных дорог в бюджет страны. Вот. И да, кстати, заметьте: выкуп да? знаменитая формула скажем так, национализация убытков и приватизация прибыли. Ну, здесь не совсем это можно применить. Дело в том, что Стало ясным, что частные железные дороги, которые чаще всего были узкоколейными, проложенными от своего, там, ну, условно, рудника до своего завода, вот, не были соединены в единую сеть. Вот только к 80-м годам, обратите внимание, тоже, кстати, очень важный показатель, это еще один показатель промышленного переворота, транспортная сеть. Государство осознает, и предприниматели это поддерживают, но те, кто активно вовлечен в капиталистические отношения, они это поддерживают, необходимость создания единой сети. Но деньги были отвлечены. Вместо бы инвестирования у них по самой высокой цене, у частных инвесторов выкупались эти железные дороги, а чаще всего еще и перестраивались. То есть вместо узкоколейных ставили широкую колею, чтобы во всей стране было удобно, а не надо было пересаживать вагоны, и тратить на это средства и время. Вот. Витте, собственно, продолжил эту политику, вот. в налоговых также продолжалось увеличение количества косвенных налогов, введена была государственная винная монополия, Значит, активно развивалась поддержка уже железнодорожного строительства во всех направлениях, но самое главное это все-таки север-юг, как мы с вами уже говорили. Протекционизм перешел на следующую стадию. Пошлины были таковыми, что зарубежным инвесторам, особенно в 90-е годы, выгоднее было привозить капиталы к нам. То есть осуществлялся вывоз капиталов в Россию. И, соответственно, финансовая реформа. Очень часто у нас все думают, что вот как бы ее сделал. Да? вот 1897 год, денежная реформа, бивалютная система, золотой рубль, свободно обращающиеся бумажные рубли. Дело в том, что эту реформу пытался лоббировать еще Вышнеградский. Но активное сопротивление дворян, мы с вами видим, что они сырьевики, да, то есть им надо вывозить сырье. Они напоминают сегодняшних наших господ, которые вывозят тоже сырье, и им очень выгодно волатильность рубля. Да, сегодня в текущих условиях рубль типа стабильный. Вот. А так, вы помните, он уже постоянно рос. Вот, потому что очень выгодно продал сырье там за доллары, а в России поменял, курс повышается и у тебя просто из воздуха появляются еще несколько сотен миллионов рублей. Почему наша буржуазия так быстро издулась, когда начались известные события? Да по той же самой причине, потому что считаются же реальные капиталы, а что может быть реальным капиталом? Твое непосредственное имущество, производственное имущество, заводы, ну чем ты владеешь, что это стоит? В условиях рынка, скажем так, да, то есть какие у тебя возможности? С учетом того, что у нас возможности экспорта сократились, мы видим, какие десяти, ну там, двузначные процентные цифры идут, да, сокращение, вот если мы отслеживаем даже вот текущую статистику, вот, то, собственно, и там то же самое. Дворяне, которые жили за счет сырья и вот этой разницы в курсе рубля из зарубежной валюты, они на этом огромные деньги делали. А кому была нужна финанс, стабильная финансовая система? Тем, кто инвестирует, то есть капиталистам. Соответственно, им нужно было, чтобы рубль был привязан к определенному курсу. И, соответственно, они выступали за эту систему. И только в 1997 году удалось наконец-то ее продавить. Это уже Николай II, как вы понимаете. Да? И вот этот человек не славился своими большими больше был прославлен тем, что он создавал продворянские организации. Но вот он вынужден был пойти и согласиться на эту реформу. Тоже обратите внимание, что, ну, скорее всего, вот, как начался железнодорожный бум, в том же первом году, может быть, и надо было бы в 1993 эту реформу проводить. Но даже, казалось бы, незначительное опоздание на несколько лет тоже сыграет свою роль. Ведь фактически твердый рубль просуществует до... Кризиса 900-901 годов. Ой, 900-903, простите. Вот. Значит, ну, то еще здесь очень важно. Ну, да, кстати, вот я уже приводил цифры иностранного капитала. Мы все-таки о нем говорим. Значит, я назвал цифру на 90-е годы. А так вот, давайте еще одну цифру вам приведу. Значит, я даже напомню, что в 80-е годы это 98 миллионов рублей, на 90-й год 214 и даже чуть меньше. В 95-м, то есть через 5 лет, это 245 миллионов, а еще через 5 лет это 975 миллионов рублей на 1900-й год. То есть до, фактически до миллиарда рублей возрастают иностранные инвестиции. А теперь интересно посмотреть, какие страны, чьи капиталы в нас инвестировали. На первом месте в 60-70-е годы были Англия и Франция. Ну, скажем так, традиционные партнеры. Но уже в 80-е годы и 90-е их обгоняет Германия. В 90-е годы, в конце 80-х, начале 90-х активно начинает проникать бельгийский капитал. Американцы чуть-чуть позже подключатся и займут очень небольшую нишу, но это в основном уже в начале 20 века. И обратите внимание, несмотря на таможенную войну с Германией, начавшуюся в 1991 году, вот, и, кстати, вот это вообще, сама война это условно официально названа, да, с принятием тарифа в 1991 году протекционистского, а на самом деле... Таможенные пошлины поднимались с еще середины 80-х годов. Трижды. В 84-м, 86-м, 87 Зачем я так подробно останавливаюсь? Но мы же с вами знаем, что мы же потом будем как бы воевать с Германией. И вроде мы, мы и здесь находимся в конфликте с Германией. Но именно в этот момент, момент конфликта, казалось бы, таможенного, германский капитал начинает активно проникать в Россию. Правильно. А он обходил эти пошлины. Инвестируя в Россию, он как бы формально становился русским предприятием и не подпадал под тарифы таможенных органов. Вот. Соответственно, а куда проникал иностранный капитал? Ну, понятное дело, он не будет проникать на тот же Урал. Да, на Урале еще с петровских времен там англичане хозяйничали. Демидовы, вот чтобы вы просто понимали... Вот все любят, говорят, Демидовы, Демидовы. Но на самом деле Демидовы на Урале полностью владели своими предприятиями всего два поколения. Сам Никита и его сына Кинфи. После смерти последнего, это по-моему, Елизавета Петровна, он умер в годы ее правления. А его сынок был очень расточителен. Ну знаете, вот как это золотая молодежь. Он не умел вести хозяйство нормально. И как раз англичане через акционирование... Скупили заводы Демидова, и они стали называться, э, что ой, вот вылетело из головы, там, товарищество заводов Демидова и их потомков. То есть, потомки стояли на втором месте, а на первом стояли некие анонимные акционеры. А кто они были? Те, прежде всего, англичане. То есть, они добились своей цели, завоохватив русскую промышленность не напрямую, а вот как при Петре, который помогал Демидову через свою протекционистскую политику, а так, скупив акции этого капитала. Уральского И поэтому в том числе уральские заводы не сильно развивались. А зачем развивать своего конкурента? Использовали дешевую рабочую силу и хорошо. Вот. Значит, куда же инвестировали? Ну, заводы Нобеля всем известны в нефтяных областях России. Южно-русская промышленность, Донецкая. Почему? Ну, потому что ее стали развивать сразу же по капиталистическому пути. И было, как я уже говорил неделю назад, было издано специальное разрешение, что вот все заводы на юге России, то есть Донбасс, Донецкая промышленная зона, она развивается по законам капитализма, поэтому там пошел бурный рост. Русскому русскому помещику нужны были транспортные дороги для доставки к портам его их продукции, Ну а Соответственно, все это тянуло за собой вагоностроительную, паровозостроительную промышленность. Требовался большой рост металла, как на строительство железных дорог, так собственно на производство вот этой техники. Для этого нужны свои базы, соответственно, и на их нужно строить. Вот это все вызывало бум, за собой тянуло русскую промышленность. Ну, вот. Но, соответственно, что еще можно добавить? Украина. Но это Германию привлекало ее сельское сельскохозяйство, вот там, вот где она инвестила в хозяйство, Германия первое делаем так это на Украине. Я думаю, что никому, ни для кого не секрет тот факт, что фашисты, например, вместе с ограблением нашего станочного парка в годы Великой Отечественной войны и всего прочего, да, вот, они вывозили вагонами чернозем украинский. Откуда же они это знали? Ну вот они знали, потому что на немцев что немцы были колонистами как в прибалтике, так и на Украине. Вот. Там немцы по Волжье, там знаменитая да, их категория. Вот там они занимались сельским хозяйством, точнее инвестировали туда. Работал русский мужик, ну, украинский мужик, любой мужик. Вот. Ну и прибалтика. И, кстати, если вот вы обратите внимание на требования по Брестскому мирному договору, вы удивитесь, но именно эти территории Германия требовала от Советской России. Интересно, почему, да? Ну, наверное, потому что, да, было огромное количество инвестиций вложено. Вот. Германских, прежде всего, они не хотели терять капиталы. Ну а косвенным доказательством этого будет то, что когда в ноябре 18 года в Германии случится революция, Кайзеровская Германия умрет, а начнется система Версальских соглашений, вот, и страны-победительницы затребуют Германии разорвать все соглашения, в том числе и Брестский мир. Почему? Ну, потому что они хотели, как с Китаем в свое время, они хотели заполучить германские инвестиции, и то, что Германия инвестировала, заполучить себе и эксплуатировать для себя. Вот, они же пока не знали, как будут развиваться события, я имею в виду в конце восемнадцатого года. Точнее, предполагали что они смогут через интервенцию отжать все это. Но не получилось. Вот. Ну, а теперь можно вкратце, уж извините, что, может быть, слишком широко взял, подвести короткий итог уже двух наших занятий. Значит, ну, во-первых, вернемся в деревню. Деревня, как главный двигатель любого буржуазного, любой буржуазного прогресса, земельный вопрос, который... Посмотрите любую, еще раз говорю, революцию, что английскую, что французскую. Главный вопрос, который решается, это земельный. Я специально опустил нашу отечественную революцию, он, конечно, тоже там был главным вопросом. Но, скажем так, это уже было вымученный вопрос. А те революционные события в этих странах его сделали центральным. Вопросом и быстро решенным вопросом, в отличие от России. В России, еще раз повторюсь, он решался крайне медленно, вот. поэтому выделение, разорение крестьянства, его пролетаризация шла медленно, мучительно. Поэтому, даже при условии развития промышленных предприятий снабжение рабочей силой на начальном этапе было невелико. Лишь позже, вот после как раз ну, вот, прежде всего Столупинские реформы активно откроют э, возможность людей уходить и перетекать из деревни в город. Вот. А до этого этот процесс был все-таки очень сильно затянут. Есть, либо крестьяне полностью разорялись, и уже никому не было интересно их держать в деревне, и просто не уходили из общины, даже община их не цепляла. Но, вот, э, но это, простите, растянуто на десятилетия. Это не 5-6 лет, когда, допустим, или 10 лет в той же Англии. Там, или Франции, когда в течение 90-х годов 18 -го века Франция превратилась фактически в буржуазную страну. Нет, у нас это растянулось еще столетием позже, на 50 с лишним лет. Вот. Это раз. Второе. Рост капитализации сельского хозяйства был тоже на незначительном уровне. Прежде всего, так называемые новые дворяне в России были в количестве, количество не перешло в качество. Вот, они носили такой ну, слабо выраженный характер. Вот, кулаки займут свою долю только после Столыпинских реформ, смогут в полную меру развернуться. Вот, ну, это я позволю себе оставить уже на потом, когда мы дойдем до этого временного промежутка. Соответственно, главным инвесторам, сколько бы государство не старалось объединить и, и стимулировать развитие буржуазии, все же на момент активного роста капитализма это 90-е годы 19 века главным инвестором осталось государство. Вот. И когда кризис по нему ударит в 1899-1900 году, что называется, возможность государства закончится, а русская буржуазия его поддержать не сможет, вот. подхватить, скажем так, финансовое бремя инвестиций. Вот. Ну и, соответственно. Объем пролетариата, о котором я в самом начале сегодняшней лекции говорил, его количественный рост был крайне незначительным за те десятилетия от ну, желаемого. Вот. вот, скажем так, вкратце та ситуация, в которой Россия встретила конец 80-90-х годы и начало 20-го века. И вот на этом фоне, вот я думаю, что на следующей лекции уже мы перейдем и к Плеханову и к народникам, без которых мы не сможем обойтись. Ну и создание, уже еще чуть позже, вот, РСДРП и ее роли. На мой взгляд, будет очень интересно этот вопрос рассмотреть в контексте, почему же у нас, именно в нашей стране, слабо развитый вот, пролетариат является основой, но почему-то революция случилась у нас. Они вот, а они в высокоразвитых странах с высокой культурой рабочего движения. Мне кажется, этот вопрос вообще и сегодня очень актуален. Мы видим, какое забастовочное движение есть в западном мире, как пассивно наше состояние, но опыт истории показывает, что она может повернуть очень резко и быстро. Вот это, мне кажется, будет одной из важнейших задач наших последующих занятий. Я позволю себе на этом закончить, вот. понимаю, что скорее больше вопросов должен вызвать, чем ответов дал в этой лекции, но, повторюсь, моя главная задача этих первых двух занятий – нарисовать общую картину, и чтобы в головах слушателей она как бы хоть как-то сложилась, во что-то превратилась, вот. а потом уже можно говорить именно о надстройке, о политических процессах на фоне этой экономики, вот. Тут уже вопрос поступил про реформу Витты. но вкратце. Вы знаете, этот вопрос вкратце, собственно, я так и сказал. То есть был введен, ну, если совсем вкратце, то бумажный рубль приравнивался к жесткому курсу. Значит, 66,5 копейки с золотом. То есть вот бумажный рубль стоил 66,5 копейки. Госбанк монополизировал выпуск этих самых денег. И количество выпущенных бумажных банкнот ограничивалось суммой в 300 миллионов рублей. То есть, проще говоря, это такой монетарный прием. Мы с вами в Госбанк кладем сумму, ну, точнее золото на сумму в 300 миллионов, и вот на эту сумму выпускаем бумажные деньги, не больше. Значит, соответственно, так как покупательная способность рубля в этом смысле увеличивается, то есть, говоря проще, на 1 рубль можно купить больше продукции. Вот. Старые деньги бумажные из оборота изымались, и вводился вот этот новый бумажный рубль. Вот. Ну, это как реформа знаменитая, конкринская, когда ассигнации заменили кредитными билетами. Принцип тот же самый. Привязка тогда к серебру, сегодня к золоту. Вот И в данном случае, почему эта система все равно не работает? Вот здесь самое важное, мне бы хотелось, чтобы вы это поняли. Потому что можно, как сегодня, искусственно сдерживать курс. Но ведь самое главное в финансовых потоках, это у нас сегодня вся информация идет очень огромная то вот посмотрите, сейчас там ФРС это сделает, наши банки, европейские банки, они вот сейчас курсы подделывают. Вот так вот они поддерживают экономику. Но даже в сегодняшних областях вы посмотрите, что творится в Америке. Какие десятки тысяч увольнений готовятся. Но дело в том, что э, это же тот же самый кризис перепроизводства. Деньги должны быть обеспечены товаром. Товаром, который можно эти деньги обменять. Обесценивание а идет потому, что товаров слишком много. И и деньги падают в цене, вместе с ценой товара. Но вот это главная причина. Не то, что там люди большую зарплату получают, и теперь вот они виноваты во всем. Как-то странно, да вот. Соответственно, инвестировать я могу, возвращаясь к реформе Витта, есть твердый рубль. Я понимаю, что вот этот рубль там условно в 1897 году стоит 66 копеек, и через 5-10 лет должен, ну, как бы должен стоить эти 66 копеек. Ну, давайте округлим 67. Вот. Соответственно, я могу инвестировать, и я понимаю, как не строить свои финансовые вложения и получить эти деньги обратно. Ну, вот это, с одной стороны, вроде бы правильное решение, но с другой -то стороны, мы же понимаем, что вот, случился кризис, покупательная способность населения резко все равно упала. Те же увольнения. И цикл замкнулся. Соответственно, рубль дешевеет. И вся эта реформа летит к чертовой матери. Извините за грубое выражение. Потому что, а что, а, а выпуск продукции резко увеличился? Или, может быть, селки веялки и крестьянам стали доступны? Нет. Соответственно, крестьяне найти эти рубли свои, небольшие, даже на материальную выгоду обвинять, обменять не может, на эту же Вот Если вкратце, вот совсем вкратце. Вот. А так, это вопрос крайне интересный. Тут на экономических факультетах там, читают целые курсы. Вот по этому вопросу. Я надеюсь, что я сумел ответить на ваш вопрос. Только я так, не Добрый руку. день. <coughs> добрый а, день. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, дело вот в чем. Как ни крути, рыночная экономика – это рыночная экономика. И по той же самой схеме смысл получается один. Стоимость денег со временем падает. А в связи с этим прибавка по цене все равно есть. Просто в кризис это происходит более резко и более наглядно. Если сравнить стоимость любых там продуктов, скажем, в 2005 году и 2020, сейчас двадцать 2022 году, вернее, в 2021 году или в 2020 году, то значительная разница будет видна на глазах. Но это если сравнивать для покупателя, в любом случае, ну, это менее заметно, потому что за это время там какие-то повышения, какие-то там, ну, такие наглядные изменения для него, где-то он там сумел денег срубить, вот. То есть, в принципе, это не только как бы исторический момент, а дело в том, что сама по себе рыночная экономика так настроена. Конечно. Вот. Но просто еще, чтобы, извините, что перебиваю, вот добавлю к вашему э, контексту, что откуда цены это все равно растут. Мы же с вами не замечаем, как э, те же производители, вот помните, на гречку, на сахар резко скакали цены. Естественно. Вот. Они их просто уничтожают, создают искусственный дефицит, а наживаются на том, что вот эти деньги одномоментно получают. И все эти антимонопольные органы с их шумихой ни к чему не приводят. Просто тогда у нас был более классический капитализм. Сегодня он управляемый, монополистический. Вот и все. Я бы сказал, что без разницы, какой капитализм, вопрос один. Все равно это закон толстого кошелька. То есть у, ко у кого толще кошелек, тот и прав. Принцип очень простой. Но если в этом смысле, да. Вот. Поэтому исторически сто лет назад, 150 лет назад капиталистические основы и подходы в рыночной экономике. Рыночная экономика является и тогда, и сейчас фундаментом для капитализма. И куда от этого не денешься. Вот. Единственное, что большому счету технологии конечно развиваются и очень довольно таки активно это не в лучшем случае дли, так сказать не в лучшую сторону для населения ну для так сказать наемных работников вот э -э и погони за деньгами тоже не ослабевает поэтому честно говоря что Вита, что как его там что дмитрий это какого там Анатоль медведев которую сейчас отодвинули на время я думаю что его все равно опять вынут из кармана, вот, где-то он будет мелькать. У нас, я, например, такие параллели вижу, и от этого, так сказать, глаза закрывать. Кто-то -то пытается тогда правильный, вернее, сейчас неправильный капитализм, а тогда был правильный. Дудки, в любом случае, законы капитализма Нет, не те же. Я имел в виду не в этом смысле, ни в коем случае. Есть просто несколько стадий этого капитализма. Мы уже говорили, да, вот накоп... первоначальное накопление, которое шло в торговле, да, еще в феодальную эпоху. Потом потребовалось, более выгодно стало вкладывать в производство. Сегодня никто не будет скрывать, это и Маркс говорил, что в дальнейшем будет финансовый капитализм, он будет рулить процессом. И ваши слова этому отчасти подтверждение. Потому что все сейчас, ведь проблема ведь у капитализма не в том, что он не был, непрогрессивным, а вот и всегда да. был непрогрессивным. Он был прогрессивным, и упомянуты вашими, вами технологии, они в общем-то прогрессивны. Просто их рука... Да, но это во-первых. А во-вторых, простите, а что делать с ростом пролетариата во всем мире? А почему, что сейчас творится вообще, что происходит? Фактически любой военный конфликт резко удешевляет рабочую силу. И ты можешь, проще говоря, то есть люди будут уже не за телефон работать и о чем-то думать, а чтобы просто, извините, покушать себе, купить. И за это ты будешь надирать цену. Соответственно, ты будешь баснословно богатеть на мелком. Вы правы, капитализм не меняет свою суть. Меняются формы, но суть не меняется. В этом его и кошмар, на мой взгляд. Есть такое да, дело. Да. дело. Единственная поправочку, я свою точку зрения озвучу. Конечно. Это про пролетариат. Потому что все-таки подход к пролетариату именно в политическом плане и в экономическом плане, на мой взгляд, он изменился. Потому что на сегодняшний день... Под словом пролетариат можно, конечно, понимать наемных работников, которые работают там, грубо выражаясь кувалдой, крутят ручку токарного станка или там в полик вот, за комбайном. Это один подход. Но есть другой подход, который в формулировке звучит, и в сети тоже, в принципе, звучит и нагляден. Есть два класса. Учитывая формулировку, это два политических класса. Один класс буржуазии, другой пролетариат. То есть не учитывается э, сознание, наемных работников, которые осознали и поняли как бы, свою политическую задачу для изменения общественно-экономической системы. Здесь вот такая вот вещь. Поэтому терминология, я думаю, немножко расширяется со временем, точно так же, как и в мире техники появляются новые технологии. Все, извините. Да, это не надо извиняться. Ну, просто на прошлой лекции я как раз и говорил, что к пролетариату относятся все люди, кто вынуждены продавать. Собственно, это и есть классическая формулировка пролетариата. А почему пролетариатом, Понимаете, сейчас существует подмена, на мой взгляд, подмена понятий. И что пропагандируется там Поповым и всеми. Вот пролетариатом считают только те, кто, как вы сказали, с кувалдой. Простите, а я интеллектуальный пролетариат. Я потеряю работу, я также потеряю средства к существованию. И что? А почему меня не учитывать? Да, я не создаю материальные средства производства. Но я, например, готовлю людей, которые это могут создавать. Даю им картину мира и так далее, без которой, простите, вот как были бы крестьянами XIX века безграмотными, как в известном фильме про Чапаева, а ты, говорит, за большевиков, или а за коммунистов. Понимаете? И, и то, что вы правы, что сейчас интеллектуальная мощь э, рабочего класса должна расти, но, к сожалению, то, если бы она была такой, какой мы с вами ее понимаем, ну, наверное, мы бы не встречали, скажем так, необходимости в преподавании, что ли того, что мы, например, здесь сделаем, хотелось бы аудиторию больше, но эта аудитория не появится сама по себе. Каждый к ней приходит. Как священники любят говорить: к Богу вы должны прийти сами. Ну так как простите, к нашим идеям люди должны прийти сами через понимание. К сожалению, многие в Бога сейчас ударяются. А, у нас классическая же, форма. У нас же очень мощный противник, имеющий Понимаете? все средства, возможности и влияние в этом направлении. Да, он, кстати, бомбу-то он заложил давно. Я, прежде всего, намекаю на образование, уничтожив ту систему, которая была. Совершенно верно, совершенно верно. Просто, так сказать, на работе есть непосредственный представитель поповцев, так так я выразил, вот, время от времени с ним, так сказать, не, не спорим, просто... В спор не впрягаюсь, ну, скажем так, ему это невыгодно будет, а мне это неудобно, потому что у меня положение другое. Вот. Да, и... здесь надо быть аккуратным. Да, и здесь, потому что разговор где-то в половину разговоров, это получается разговор при посторонних, а особенно при молодых ребятах, которые недавно начали работать, и здесь надо, так сказать, вести себя тонко. Вот, чтобы и не спугнуть, и лишней политики не добавить, но в то же время направление задать. Вот. вот такая штука сложная, но именно вот по сознанию людей, пока они не осознают, что сказки про розовый капитализм это только сказки. Часть их, так сказать, их же родители, большей частью все-таки в тот же самый период перестройки поверили в эти розовые сказки, как там правильно жить по-европейски, по-западному, они а как в совке. Вот, хотя совок – это необходимая вещь в, любой, в любом доме, в любой квартире, однозначно. Вот. В общем, такая вот штука, довольно-таки тонкая, нужная, необходимая. И упомянули, извините, что опять чуть-чуть прервал. Просто я, mm. мы с вами уже в таком диалоге, сейчас модератор у нас и так сам. Sure, уже, да, я, я, я быстро, просто вот э, спасибо, что вы сейчас это сказали, особенно про молодых. Вы подтвердили одну из мыслей, которую я сегодня в лекции пытался донести что молодой пролетариат, то есть они не понюхали жизни, а им еще не с чем сравнивать, они еще не, не вкусили той эксплуатации в полной мере. И про родителей правильно вспомнили, которые еще могут помочь и, и поддержать. Но ситуация постепенно меняется, и с известными событиями она резко ускорилась. И я это замечаю по своему контингенту, где я общаюсь, как, я думаю, и вы. И э, так как вы упомянули, что вашему контрагенту будет невыгодно, активный спор, это тоже говорит о том, что ситуация поменялась не в пользу вот этого догматизма. А марксизм это вещь живая. Она как раз вот сейчас все больше и больше будет разворачиваться и доказывать. Вопрос в том, как сумеет повернуть, ведь тоже, простите, большевиков не так много было, если уж серьезно-то говорить, в отношении всей, в штабах всей страны, количественно. Вопрос в активности. Но в любом случае, Понимаете, вот махать флагом, то вы правильно говорите, не надо. Потому что надо дождаться ситуации, когда доставая этот флаг, он будет уместен. А просто так спалиться, ну, на мой взгляд, это соглашусь со своим тезкой, которая говорит, ребята, будьте аккуратнее. И он имеет в виду эту сторону, а не то, что сидеть и ничего не делать. Надо быть аккуратным. Вот. Очень грамотно. Прежде всего, ну, что и как я поступаю. Я вывожу людей, понимаю, ознакомившись с социальной ситуации у людей примерно. Вот, я начинаю их выводить через их проблемы на нашу тематику. То есть вот так, а не как иначе. Если просто тараном, знаете, как из танка полить, ну, это не прошибешь. А цепляя их проблемы, причинно-следственными связями, подводя их к тому, а почему они у вас возникли, я их подвожу к мысли, что они существуют в объективной реальности, во-первых. А не то, что они там вот сейчас вот тут мы тут болтаемся, кучу ж нет. Вот они сейчас вот лично они добьются успеха. Я говорю, ребята, вы в обществе живете. И начинаем приводить примеры их же блогеров там и так далее, и так далее. И там ковидную ситуацию, как там на масках сын певица одной разбогател. Я говорю, вы что, вы искренне считаете, что китайцы ему продали маски просто так? То есть, понимаете, вот как всему вот надо подводить. Поэтому ваша позиция, мне кажется, очень рациональная и разумная в этом. Текущий конкретно объективной ситуации. Так, тут вопрос в чат поступил. Можно я его отвечу, товарищ модератор? Хорошо, давайте тогда голос. Да, давайте голос, ага. Да, извините, что я все про финансовую реформу. Я просто хотела уточнить: она была, она вводилась в интересах привлечения иностранного капитала, того, чтобы да, прежде ага. всего И в ущерб получается своим родным экспортерам сырья. Я бы так сказал. Смотрите, дело не в том, что в ущерб экспортерам. Дело в том, что наши великие помещики никуда особо инвестировать не хотели. Это факт. Получая огромные барыши, собственно, как наши нефтяники, они также вывозили деньги на Запад. Хотите доказательства? Пожалуйста, ты консультировал мать Николая II. И она была серьезным инвестором. Где? За рубежом. В тех же Соединенных Штатах у нее были акции. Я сейчас не обладаю материалом доказать это. Но а, просто если вы поднимете материалы о том, что, ну, как она уезжала из страны. Она из Крыма, если мне память не изменяет, уезжала. Она в СНК на имя Ленина направила письмо. Разрешите мне уехать. И ей пришел ответ, что да, если вы не будете принадлежать на ваше имущество в России, которое мы национализировали, пожалуйста, уезжайте. Ну, я, конечно, может быть, что-то сутрировал, я передаю общую суть. Но она спокойно уехала. Почему? Да у нее там инвестиции были. То есть, что это доказывает? Что все наши более-менее передовые феодалы э, в лице помещиков инвестировали на Запад, они не верили в собственную страну. А почему нам нужен был иностранный капитал? Я тоже постарался это сказать, что у нашей русской буржуазии его не хватало. И как только государство деньги закончились, инвестиции кончились, а развивать промышленность надо. Ну, сами понимаете, да, они уже вложились, у них уже бизнес прет. Но нужно срочно капитализироваться, чтобы обогнать конкурентов. Классическая конкурентная борьба. Поэтому, да, продавили. А у нас многих отраслей промышленности не было. Того же машиностроения у нас фактически не было. У нас, как и тогда, и, и как сейчас, отверточная сборка. Просто тогда было чуть лучше, те открывали производство прямо у нас, инвестировали, технологии немножко оставались. Но просто свои инженеры плохо развивались, им не давали ходу. Но классический пример Первая мировая война решение танкового вопроса. Сейчас же. Есть общеизвестно, что наши конструкторы предлагали в войне эти военные комиссии, наши танки отечественной разработки, а те закупали английские, более худшие по конструкции. Почему? Ну, потому что деньги-то идут за рубеж, соответственно, часть своего отката я за рубежом и оставлю. Все очень просто. Вот. Если я ответил на ваш вопрос, спасибо за вопрос. Да, спасибо большое. Так, могу отвечать на вопросы из чата? Ну, Просто, просто тут такой вопрос, а сколько было большевиков в масштабах всей страны? Ну, вы знаете, честно, я не считал, и цифру такую, ну, не знаю, может быть, конечно, кто-то из исследователей и может даже уже и находил, но, скажем так, здесь не важно, сколько кого было по членству. Самой крупной партией, вот когда эти партии, собственно, структуризировались, были эсеры, вот самый крупный. Я больше вам скажу, что при выборах в учредительное собрание именно ССР получили 54% голосов. Но понимаете, ССР просто. Вы заметили? Я не сказал левые, центристы, правые, СР, я сказал ССР. И вот я просто это иллюстрирую. Значит. А, ну вот здесь вот помощь там, около половиной тысяч. Я тоже слышал, что в районе 5 тысяч. Ну просто у меня нет сейчас под собой материалов, поэтому не хотел бы озвучивать. Вот вопрос, еще раз говорю, вопрос во влиянии ССР Выиграв учредительное собрание, казалось бы, как только были поставлены вопросы о принятии новых советских документов, вроде бы проголосовали против. Вот что мне действительно поражает. Вот я для себя пока не нашел этот ответ. Но когда левые ССР и большевики встали и ушли, кворум исчез. Получается, там половина осталась. То есть получается, левые ССР тоже голосовали против советских документов. Ну, наверное, так. Но кворум исчез. И получилось, что из 200, извините, из 410 депутатов учительного собрания, которые присутствовали, значит, в Таврическом дворце, если память не изменяет место, а должно было быть 750, не доехала почти половина. По декрету СНК э, ворум считался 400 депутатов. Их было 410. Осталось 200 там с копейками. Когда ушли большевики или ВСР, ворум исчез. Вот влияние. То есть количество не имеет значения, в данном случае имеет значение э, такой синергетический эффект. Э, доказательство, опять же, 1917 год. На момент возвращения Ленина общая поддержка большевиков, ну это понятно, что приблизительные цифры, 5-6%. А в учредительное собрание, когда прошли выборы, поддержка была 25%. И Ленин писал, что мы одержали победу. Что он имел в виду? Что, простите, с 5% до 25% поддержку народа получить. И напомню, что еще тогда землю не делили. Еще не прошел весна 2018 года, когда землю поделят. Фактически крестьянам ее дадут. Вот я бы так рассмотрел больше этот вопрос. Понимаете, не важно сколько, важно какое влияние. Вот. Кстати, одна из причин, на мой взгляд, падения э, Советского Союза, это то, что именно само влияние, что толку, что у нас было этих коммунистов там, все в партии состояли, и что толку. Сколько этих людей потом побросало свои билеты, что доказывает о том, что партия для них была просто э, карьерной лестницей. А возвращаться к Сталину, он при... сколько у него беспартийных людей работало, и даже из... За стенков возвращалась, хотя были осуждены на большие сроки. Но все время любят говорить по-сложеницынски, сколько там, кого там и чего. Но я могу привести примеры инженеров. Да, люди пострадали. Я уж не говорю о Рокосовском, это избитая тема. Вот. А много инженеров, которые потом еще в годы войны произ... производили свои изобретения, внедряли их в жизнь, получали за это награды и госпремии. А до этого были осуждены, по, например, по опором партии на первых публичных процессах. Важен подход, а не количество в данном случае. Ну и качество. Надеюсь, ответил на вопрос. Да, вот Роман тоже. Да, Николай II тоже, конечно, был одним из в этом смысле, субъектов, которые активно проводили эту политику. Но я не думаю, что мама уж совсем не делилась информацией с Николаем. Просто она была главным контрагентом. Личность она была сильная. Извините, еще раз повторюсь, как в прошлый раз говорил. С Александром III не каждая выживет. Там мужик был такой, дай бог, нужна была такая же сильная личность. Но, правда, это и сыграло отрицательную роль. Все их дети, задавленные вот этим жестким прессом, не получили должного объективного понимания картины мира. Отсюда те же ошибки. Понимаете, цари-то царю рознь. Таких примеров в истории России огромное количество. Я думаю, что переводить эти примеры будет желание, могу привести. Я думаю, что это не в контексте нашей сегодняшней беседы, темы. Вот. Я так понимаю, что вопросы пока закончились. В том случае, пока люди думают, хочу выразить признательность и благодарность за то, что вы высказываете свою позицию и дополняете те пробелы, которые у меня вот существуют в процессе. это еще раз, как и в первый раз, это, на мой взгляд, самое конструктивное, что мы можем друг для друга сделать. То есть один человек все не охватит. Тем более, вот мы сегодня уже с товарищем... В диалоге поговорили о ситуации, да, о степени эксплуатации. Ну, вот От себя могу добавить, что мне, чтобы зарабатывать деньги и утянуть а, чисто физическое экономическое выживание семьи, ну, фактически я в два раза больше работаю, чем должен. А. И это сказывается и на здоровье, и везде. Поэтому, знаете, вот будучи историком, изучая в том числе вот, меня очень интересовали всегда вот та эпоха, о которой мы сейчас говорим. Я прямо чувствую себя в этой эпохе. Вот. Поэтому, скажем так, очень все это хорошо понимаю. Поэтому здесь взаимная помощь и хорошие качественные дискуссии скорее на пользу всем. Вот. Потому что времени, к сожалению, как хочется готовиться. Так в нужном объеме, увы, не хватает. Поэтому, ну, так как у нас все-таки взрослая аудитория, мы в этом плане друг другу помогаем. Обмен опытом в течение наших вот лекционных обсуждений, мне кажется, очень ценным. Вот. Но я думаю, что дальше у нас чуть более активно, когда мы затронем как раз уже политическую сферу, когда перейдем к партийному строительству, там, мне кажется, более активно. Ну, да, вы правы. Я отвечаю на реплику из чата. Так вы знаете, ведь самое главное, что люди должны осознать сегодня, что они сами по себе представляют, что они тоже важны. Ведь поймите, я вот здесь в много лет следил за всем, что происходит на нашем левом планге, и прекрасно понимаю, в каком мы состоянии. Ну вот, наступило время, я посчитал, что можно и мне поучаствовать в этом вопросе в качестве вот тех знаний, которыми обладаю. А до этого Спросите, почему раньше? Да потому что, опять же, по-марксистски аудитория была не готова. Откуда я это знаю? Ну, Моя работа имеет специфику. Я работаю с большим количеством людей. Вот. Через меня ежедневно проходят сотни людей, вот, которые со мной беседуют, которые со мной разговаривают и так далее. Я вижу всю их социальную структуру, сущность. И более того, вижу, ну, скажем так, старшее поколение. И такую кашу в головах, что... Ну, пример такой, что один человек, один и тот же человек, говорит, что вот у нас плохое паратриотическое воспитание. Вот у меня был преподаватель в школе математики, ветеран Великой Отечественной войны. Вот. А сегодня он полностью поддерживает то, что просто вчастую. То есть человек не видит разницу между Великой Отечественной и сегодняшним событием полностью. Это взрослый человек. Вот. Там в районе 40-40 с копейками. Вот так вот. вот. Ну, акционизм. Действия в обществе. Знаете, вернусь опять же к Ленину. 16-й год, война оказалась. Вот давайте рост рабочего движения. Я потом могу показать. Ну, в принципе, есть там даже в Яндексе есть такая график рабочего роста, рабочего движения. Он ушел. Понимаете, это от нас не зависит. От нас зависит главное, как уже было сказано. Объяснять людям чтобы они понимали что нужны коллективные действия да, кого-то надо будить как герцен разбудил народников и так, далее, и так далее народники там все это эволюционно но у нас есть преимущество нам надо это изучить это уже было и мы можем этого избежать и не тратить время но простите чтобы понимаете если неопытного водителя посадить за машину и поставить на гонку формула 1 ну, вы же понимаете, что он, скорее всего, разобьется, и ничего не выиграет. Ну да, зато он был на гонках. Вот. А Извините, я просто не про то, чтобы вас укорить в акционизме, я просто это вообще говорю об акционизме, что-то делать. В нашем случае, да, мы, понимаете, вот сейчас я приведу такой пример, за который вы, наверное, захотите меня побить. Но из советских фильмов, особенно про Штирлица, мне нравилось, как работают вот эти фашистские организации. Там бомбы летят и все. А они такие, знаете, сидят и за машинками и четко все документы, все четко у них, все документики там туда-сюда. И докумен... а потом они спасали их, да, сами знаете, куда вывозили, на чем и как. То есть они продолжали делать грамотно работу. А плоды, да вот они плоды их деятельности сегодня, всему свое время. Поэтому и мы с вами, может быть, мы не видим плодов на текущий момент. Всегда хочется. вот Прямо дайте нам сейчас ну, терпение. Великолепная вещь. Опять же, а не-не-не, все-все-все, давайте я лучше замолчу. Да, конечно, конечно, конечно, конечно. Я имею в виду, что на сегодняшний день в первую очередь, по крайней мере, так вижу или видим, все-таки я не один, вот, ситуация да, в том, конечно. что соответствующее информационное поле. Вот в этом информационном поле скажем, что, ну, по крайней мере, так это с нашей точки зрения выглядит. Далее продолжение в информационном поле должно, как минимум, для простого обывателя слова или тезисы про советские, про, скажем так, про коммунистические, про социалистические не, не быть чем-то неизвестным. То есть вот этот вот основной посыл. Потому что на мой взгляд, когда в семнадцатом году После, так сказать, устранения монархии, когда череда всевозможных там митингов, уличных выступлений была достаточно хаотичной и мощной, вот она как раз создавала то самое информационное поле 1917 года, которое привело к росту большевистской партии, к движению людей в принципе в общем левом направлении, анархисты, левые сэры. и сторону вообще вот то есть уход от э, буржуазных э, подходов вот в поиске ну как в том фильме э, две жизни где там э, так сказать солдаты однополчане смеются над своим же однополчанием у которого в кесете по моему три парт от различных партий он говорит что на всякий случай вот вот такая вот вещь и здесь Знаете... при... да да ага. Нет, просто понимаете, я очень хотел зафиксировать одну вашу мысль, вы все правильно сказали, но помните интерес? Вот люди ведь, почему структуризировались и кристаллизировались их взгляды? А потому что они вот в этой череде событий четко понимали свои интересы, они их обозначали, да? И большевики-то победили, и почему, вот как вы привели пример, смеялись-то над этим? А потому что вот он-то своего интереса особо не знал. Он приспособленец. Над ним смеялись, что ты чего? Ты же из нас. Ну чего ты приспосабливаешься? А он а на всякий случай. И вот у нас таких на всякий случай это, самое, это всегда самое подавляющее количество людей. Всегда. Крайних во всех войнах и гражданских в том числе ярких. Их не более там 10-30 процентов. А серая масса в районе 60 как болото во французском конвенте. Оно все время куда-то колышется. И вот Людям надо воспитывать их интерес, понимание, что есть их интерес, чтобы вот таких вот спер билетами, на мой взгляд, не было. Вот основная задача. И вы абсолютно правы, на мой взгляд, подметив э, тенденцию, что люди просыпаются. Просто э, наши органы это тоже не дремлят. Они же как хорошо эксплуатируют эту терминологию советскую. Да, машины на всю катушку работают. Угу, угу. И спасибо. в этом смысле, да. А у нас сила в другом. У нас сила, как в брате два. В чем сила, брат? В правде. Только у нас своя правда. И вот эту правду постоянно, терпеливо надо доносить. Да, очень пока аккуратно. Прежде всего, выслушивая людей. А потом уже тихонечко, не сразу бросаться лозунгами. Вот сравнивать. Поверьте, говорю на опыте. Наверное, работая с одной из самых сложных аудиторий. Ну вот, с неудовавшимися еще взглядами, я бы так сформулировал. Понимаю. Ну, у, от... меня все. у меня все, Спасибо вам большое, да, спасибо за наше обсуждение. Здравствуйте. Да. Спасибо большое за лекцию. Я хотела не, скорее, не вопрос как таковой задать, а прокомментировать, добавить некий комментарий со своей стороны в вот вашу дискуссию, только что случившуюся с пользователем Short. Касательно вот, подавляющего большинства населения, людей, которые, которых нужно как раз, когда разговорами, когда некоторыми действиями тоже будить, я просто сейчас прохожу в университете так называемый период деколонизации. Вот, и там мы обсуждаем некоторые войны в бывших колониях. Как какой эффект, ну, противостояние различных сил, в том числе те, те же самые индо-китайские войны особенно показательные. И преподаватель у нас постоянно делает акцент именно на населении, то, как оно страдало от вот этих войн, что типа там излишнее, как он называет, излишне, излишнее насилие было со всех сторон, и целями являлись именно... Как он, опять же, это показывает, целями были именно мирное население, которое просто хотело жить. Я вот это слушаю и думаю, а как это так получается? То есть, ну, и тем самым он пытается в случае Вьетнамской войны... Он пытается показать и там, французских колонизаторов, и вьетминь, и э, э, вьетнамских националистов, всех показать, типа, то, что они все одинаковые, неважно, что они пропагандируют, они все одинаково... Э, Хотят э, жить. Не-не-не, именно да. вот эти вот силы движущие, которые ага. э, своим противостоянием э, ставят под риск... Э, Мирное население. Э, да, да-да-да, которое просто хочет жить, и неважно под кем... И, мол, никакой нет разницы, под кем, под чьим управлением ты живешь. Я думаю, как это так интересно получается. Разве это шаг идеология. А вы разве не узнали, чья это идеология? Поймете в виду. Это фашизм. Это ж Это начальный посыл фашизма. Не важно, что, главное, хорошо жить. Вы что? Вот у вас, чтоб, холодильничек, квартирка. Вот все, вот, вот смотрите, это самое спокойное. А ну, вот пока следующее? что постулируется как якобы вот, либеральная такая я, конечно, это не либеральная, что это так... один факт, да, вы правы. Вот абсолютно правы. Это не пацифизм. У меня даже люди, знаете, вот старые и молодые, когда вот мы вот как то, что мы сейчас с вами обсуждаем, они говорят: так а мир-то возможен только при социализме, когда антагонизма нет. Причем я этим людям особо ничего не говорю. Я не начинаю там махать флагами. Я просто веду беседу, вот как мы с вами, об истории. И они приходят сами к этому. То есть то, о чем мы вот, только что все мы и говорим, что, понимаете, сейчас очень важный момент. Очень грамотно, очень тонко. Вот очень хорошо, что вы это все подмечаете. Но я думаю, что вы прекрасно понимаете, чей заказ выполняет педагог. Я тоже не могу транслировать все сильно открыто, хотя порой я немножечко захожу за рамки, но... Я осознаю, а, ну, во время семинаров стараюсь в том числе показывать и как-то побольше сейчас углубляюсь побольше в историю того же самого в mm -hmm. а, вот чтобы показать и в историю французской колонизации, что вообще происходило, как, какого рода насилие так там присутствовало и какая какого рода эксплуатация вообще там присутствовала и почему не стоит удивляться тому взрыву, который произошел и, может быть мирное население все-таки за него прям не, не надо говорить, но возможно именно Вьетминь выражал интересы этого населения. Как-то так. Вот знаете, я вам быть, параллель приведу. Вот Вьетконг, да, вот угу. коммунистический Вьетнам, который боролся. Почему же люди, почему Вьетнам победил? Да, конечно, технологическая помощь Советского Союза была огромна. Несомненно. Задавили бы наверняка. Но а, давайте вспомним нашу историю колчаковщина ведь крестьяне одни из самых консервативных вот как раз той психология которой говорит преподаватель но почему ведь кто поднялся первый на борьбу с колчаком партизанское движение огромное массовое почему террор резкий возврат в жесточайшей форме диктатуры буржуазии возврат к прежним помещим порядкам в новой капиталистической форме ограбление населения под контролем французских и английских полковников, приехав с господином Колчаком с декабря какого-то там, 17 -го года или с ноября этим, будучи подданным английской короны, когда он стал им. да, То есть фактически господин Колчак был уже англичанином, а не русским вот, с точки зрения гражданства и подчинялся другим законам. А наше население, да, тогда технологически... Тяжело было, тогда не было самолетов, других там видов вооружений, которые над лесами можно было что-то сделать. Но самое это главное население, которое просто отторгло Колчаковщину и до прихода Красной Армии помогло с ним справиться. Ну, тоже стали, наверное, с ДВР. Наша история это доказывает. То есть то, о чем мы с вами говорим, это то, что я и пытаюсь донести. Параллели в истории, повторяемость. Что сделали эти крестьяне? Почему они стали вдруг на стол у большевиков в данном случае, были и агитация большевиков была ими воспринята? Да потому что их объективные жизненные условия к этому подвели. Да. Все, вот то, что говорили, то есть сделали. То же самое и вы правы. Поэтому все эти, простите, мещанские объяснения, что все хотят жить, да, мы хотим жить. Но я хочу именно жить, а не существовать. И вот приводя с себя в пример, я привел пример как вынужденного выживания. И вот сам факт, что мне даже качественно приготовить лекцию, я не успеваю за неделю качественно, как я хочу, как я вижу это качество, связано именно с работой. И опять же, возвращаясь к этому вопросу про насилие, разве вот это не является насилием, сама эксплуатация, которая годами Конечно. происходит? Конечно. И а почему... эксплуатация это ну, всегда насилие да, да, в какой-либо форме не было. Я прекрасно понимаю, почему преподаватель это поднимает, но mm -hmm. до такой степени четкий фокус только на насилие именно во время войны гражданской, со всех сторон, показать, что типа все одинаково плохи, Напугать. подразумевает примерно вот это. Ну Напугать. да, я, я, я, поним, я прекрасно понимаю цели, да, но просто я не думала, что как-то до такой степени узко Нет, это, вот, вот, вот это еще только начало, вы не переживайте. Так что готовьтесь к более высоким степеням, умножайте на 10, это я вам гарантирую. Я в этом ну. году заканчиваю университет, поэтому... У вас не лингвистика? Вырываюсь. У меня история а международного отношений. А, -а, -а. понятно. Вот. Просто я подумал, что может лингвисты связаны с восточными языками. Mm -hmm. Вот. Ну, вот вступите в жизнь, еще лучше будете понимать, о чем мы здесь с вами. Ну, вот, кстати, по поводу, я вижу, что Сергей Анатольевич хочет выступить в последний момент, тоже возвращаясь к разговору до того, по поводу разговоров, обсуждений и подачи э, наших идей э, уже людям нужно грамотно им подавать это э, и грамотно объяснять э, когда они уже отчасти столкнулись э, прекрасный пример э, иллюстрации э, такой ситуации это мои как раз друзья которые выпустились из э, МГИМО прям вот хороший же университет и все такое и mm -hmm. столкнулись с тем, что они не могут найти работу. И до такой, до какой степени они во время школьные времена, в, в время университета, они вообще там, против Советского Союза выступали всегда, против там, коммунистических идей, э, либеральные вот это все вот, либеральные, некоторые из них даже националистические э, взгляды имеют. Но как только они столкнулись, они вспомнили, что оказывается в университетах советских была такая прекрасная вещь, как распределение, и вот они в каком-то, только в одной сфере вспомнили про то, что в Советском Союзе такое было, и что после университета у тебя гарантированно была какого -как своего рода работа, и причем по своей специальности. Я определила сознание. Да, и вот как раз -то в тот момент я поняла, что можно с ними работать. Ну вот видите, вот вам большое спасибо. Яркий пример того, о чем уже полчаса Спасибо за лекцию. Вам спасибо за вопрос. Константин, хочу вас поблагодарить за обе ваши лекции. Очень интересный материал. Вот, А вопрос у меня даже может быть не столько по этим двум лекциям, хотя и по ним тоже, сколько по тому, о чем вам придется в ближайшее время говорить. Вот вы э, дали хорошую картину российского империализма с аналогиями, с сопоставлениями, с определенным анализом. Вот то, что вы будете рассказывать о рабочем движении и о партии, вы рассматриваете как непосредственный результат а вот этой самой экономической структуры вами изложенной. Я спрашиваю об этом почему. Дело в том, что, конечно, совпадающих вариантов полностью в мировой истории нет, но примеры капитализма второго эшелона, такие как в России, они ведь тоже были. И есть некоторые совпадения в том, как развивалась. Экономика в Германии, как она развивалась в России, обе эти страны, страны второго эшелона. Ну и можно найти еще ряд совпадающих явлений. Вот как вы полагаете, то, что в России произошло, это было непосредственным результатом вот этого экономического, этой экономической структуры или опосредованным еще и какими-то другими факторами? По большому вопросу и ответу. <смех> и, и, и мы знаем это оба, потому что это, конечно же, и то, и то. Вопрос в том, что моя задача, на мой взгляд, постараться показать некие особенности, но в конве общих событий. Я думаю, что вообще это вопрос в определенном смысле требующий еще дополнительного изучения, Ну, плюс к, при огромном накопленном материале в современном контексте. Какому, что я имею в виду? Почему, опять же, такой маленький по количеству пролетариат по сравнению с огромной крестьянской массой сумел повести за собой эту массу и провести три революции. Одну неудачную, и две удачных, скажем так. Но ведь этому способствовали объективные обстоятельства. Вы знаете, когда я веду занятия, вот есть три темы, да, вот по семнадцатому году. Февральская революция от февраля к октябрю, ну и, соответственно, октябрь. Одна из моих любимых тем – это вот от февраля к октябрю. Я все время заставлю первый вопрос на своих занятиях. Объясните мне, если все так было хорошо в феврале, почему же в один год у нас случилось в течение восьми месяцев две революции? Напоминаю, говорю аудитории, что революция – это кардинальная смена общественных отношений, а не просто реформы. И вот это очень, на мой взгляд, вот поиск ответа здесь ответит на наш с вами вопрос. Конечно же, без объективных обстоятельств не могло быть. Они, конечно, влияли, ведь эти общие законы развития капитализма. Но как они преломились в российской действительности, как они там обострились, заострились. Простите, английский рабочий мог себе квартиру, там комнаты позволить снимать, как бы то ни было, и даже их обустраивать. А русский рабочий порой снимал койку на три часа, чтобы поспать. Понимаете? То есть он не мог себе позволить даже снять жилье полноценное. Поэтому это, да, это свои условия. Поэтому вопрос, например, жилья, конечно, Головой сегодня важный вопрос. Не, не зря же о нем говорится, что он может стать детонатором. Вот. Так или иначе. И посмотрите, как СССР это развивается. Первый вопрос людей, которые туда попадают, а что с нашими кредитами. Знаете, вот она, особенность текущего момента. Но ну, это мое мнение. Могу ошибаться. Вот. Так что буду стараться показать, что, какие особенности, почему именно так, почему так порой быстро. Вот, на мой взгляд, временной фактор надо учесть обязательно. Ну, а при вашей помощи, всех всей аудитории, будем есть, поправляться. Угу. А я уже думаю, что дальше пойдут вопросы, особенно после Сергея Анатольевича, заданным им такого вектора. В следующей лекции вопросов будет больше. Спасибо. Всего доброго всем. До следующей встречи. До следующей встречи. До следующей встреч. До следующей встреч. До следующей встречи.